В эпосе «Джангар» часто встречаются персонажи буддийской мифологии – якши, ракшасы и шалмусы. Также встречается слово бирман особенно в именах вражеских ханов. Что же означает это слово? Многие переводят слово в изданиях джангара как «бес», «черт», «колдун», но это неверно. Слово бирман означает «барахман» или «брамин» – высшая каста в Индии. Социальная структура индийского общества была образована четырьмя сословиями – «варнами». С брахманов, жрецов и ученых, кшатриев, воинов и царей, ващиев, земледельцев и торговцев, и шудр, ремесленников и наемных работников. Принадлежность к кастам определялась исключительно по рождению. Как представители высшей касты Индии попали в калмыцкий эпос? Этому есть простое объяснение, и связано оно, конечно же, с буддизмом. Брахманы в Индии всегда занимали главенствующее положение, но из, кса... но из касты кшатриев, воинов и царей, Возникло течение аскетов шраманов, искавших абсолютную истину. Из шраманизма в VI веке до н.э. вышли три новых религиозных течения буддизм, джайнизм и адживика. При этом основатели буддизма Сидхарха Гаутама и основатель джайнизма Вартхамана Махавира были выходцами из военных Кшатриев, а лидер адживики Макхалия Гасала и вовсе происходил из низкого сословия. Таким образом, был подорван авторитет брахманов приведший к многочисленным религиозным диспутам и спорам. Будда критиковал Брахманов за кастовость, но среди его учеников было много людей, относящихся к высшей касте Брахманов. Одним из них был Шарипутра. В одной из притч он пришел по споре с Буддой. К тому времени Шарипутра победил многих шраманов и имел огромное количество учеников. Будда спросил его, «Вас интересует истина или ваша победа? Вы познали истину? Или вы пока еще просто ученый?»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 Вот таким образом происходили диспуты Будды с брахманами. Торчинов пишет, «Буддийский философский дискурс во многом имеет полемический характер, поскольку буддисты, отстаивая превосходство своего учения, активно полемизировали с представителями других течений и школ, прежде всего с представителями касты брахманов». Именно постоянная дискуссия буддистов и брахманов во многом обуславливает развитие философского дискурса у обоих субъектов этой дискуссии, стимулируя и буддийскую, и брахманистскую мысль. Исчезновение буддизма из Индии подрывает и креативность брахманской мысли, которая становится все более консервативной, застойной и склонной к теологическим, нежели к собственно философским спекуляциям. Задачи разработки стратегии ведения полемики обословили интерес части буддийских мыслителей к проблемам иристики, искусству красноречия и аргументации, а затем и логики. Теперь обратимся к эпосу. В джангаре многие вражеские ханы имеют имена со словом бирман. Например, шары бирмасхан, так Бирмысхан. Также есть оскорбительная фраза в отношении врагов. Например, хорта бирман, ядовитый брахман. Как брахман может быть ханом, царем? Ведь брахманы из касты зрицов, хоть и высшие, но они не могут быть царями. И царями могут быть только кшатрии. В выпасе все действия нереальны, а враги внутренние. Поэтому ханы, имеющие такие имена, имеющие свои царства, олицетворяют неверные воззрения — деление на касты в Индии. Таким образом, эпос нас отсылает к религиозным диспутам между буддистами и брахманами. Также он нас учит, что нельзя делить людей по социальным статусам. Герой эпоса сражается и побеждает в борьбе с неверными воззрениями. Ачир Тирбатаев Калмыцкие небылицы, приметы и гадания